Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! С праздником вас! День Победы сегодня. И этот день, какие бы ни были обстоятельства, нужно обязательно помнить и праздновать. Потому что ради этого дня положили голову десятки миллионов людей во многих странах, чтобы освободить землю от фашизма и это нельзя забывать это нельзя выключить из истории Это это то что свято более святого ничего нет это десятки миллионов людей погибли для того чтобы мы с вами жили и эту святость нужно помнить и чтить всегда что сейчас происходит? Сейчас идет в сторону России очень большой негатив. В чем-то заслуженный, где-то просто ложью прикрытый. Ложь рассеется, и со временем мы многое увидим в другом свете и поймем глубже. Несомненно, боль и страдания, которые сейчас рождаются на украинской земле, они для каждого боли и страдания, и их по-другому не назовешь. Но с другой стороны, друзья, и тот негатив, который идет в адрес России, он лучше мир не сделает. Он приведет только еще большему ухудшению ситуации. Когда ты думаешь о ком-то, о чем-то плохо, он и будет плохим, и это плохое свершится. По сути, создав образ врага и его всячески транслируем на всех уровнях, враг появился и враг стал действовать. Это аксиома, аксиома жизни, и всем это надо понять. Поэтому именно сегодня, в этот День Победы, я хочу напомнить о том, что мы вообще-то все, все едины, все одно. И на разделение на, на народы это только условности на государство точнее. Еще более крутое разделение. Это все внешнее. Это не является нашей сутью. Ни у меня, ни у моих друзей я не знаю вообще никого вокруг, у кого бы было к Украине, к украинцам негативные отношения. Я не знаю таких. Это не мой круг общения, где есть негатив в адрес другой страны и таких людей на самом деле много я много ездил по россии очень много ездил по россии проехал практически по всем ее регионам я никогда не встречал никогда не встречал негатива в адрес украины и я сейчас прошу вас уважаемые соотечественники где бы вы ни находились чтобы вы не испытывали в свой адрес какой бы негатив со всех сторон, пожалуйста, сохраните и уважение, любовь к Украине и к украинцам. Это часть нас. И никуда мы от этого не денемся. Как бы мы ни открещивались, что мы не такие, что у нас другой язык, другая вера, например, или что-то. Друзья мои, мы все одно. И вот это состояние, мы все одно, позволяет мне с уверенностью смотреть в будущее. То, что наше правительство совершает, я это не принимаю. Но не принимаю, потому что еще не до конца понимаю все происходящее. Потому что, чтобы изменить ситуацию, надо ее принять. И вот я стараюсь принять ее полностью. А в сторону правительства я не могу транслировать негатив, потому что это тоже я. Мы все в России ответственны за все, что происходит. Мы все в мире ответственны за все, что происходит. То, что нельзя отрицать то, что очень много сил и стран действовали на то, чтобы нас разделить и чтобы привести к войне. Это все искусственно созданное. В нашей Академии мы трудимся над тем, чтобы каждый человек любил любил себя, любил своих близких, свой род, свою семью, свой народ и любил другие народы. Ни в одном нашем продукте, ни в одном нашем мероприятии вы не встретите какой-либо негатив или какое-либо разделение на народы, страны, на какие-то другие, на религии и так далее. Мы всех любим, мы всех принимаем. И это позволяет нам Понимать и видеть доброе будущее. Оно обязательно состоится. Мы его понимаем, мы его видим. Мы видим даже каким. В этом будущем и Украина, и Россия, и Грузия, и Белоруссия, и другие страны будут обязательно жить в дружбе. Мы от этого не уйдем. Мы идем к этому через боль, страдания, через кровь, через смерти. Но мы придем к этому. Друзья, поверьте, я это знаю. И знаю не только я, знают многие. Мы с вами живем очень непростое время. Но мы сами выбрали это время. И мы живем здесь для того, чтобы вот это все, что сейчас происходит, чтобы как можно быстрее закончилось, и мы пошли мирным путем. И мы пойдем мирным путем. Но для этого каждому из нас надо убрать образ врага. В своем сознании. То, что пока будет образ в сознании, ты будешь воевать. Воевать дома, воевать в роду своем. Воевать с своими там, единомышленниками в бизнесе. Воевать и вот таким образом. Пока в тебе есть образ врага. Кто угодно. Если враг есть, он обязательно проявится. И создаст тебе проблему. Поэтому простую вот эту истину нужно заложить как можно глубже. И не допускать, не допускать, уважаемые соотечественники, не допустим образ врага в наше сознание. Это будет лучшая память нашим предкам, которые погибли на войне. В каждом практически роду, в каждом есть похоронки от наших предков, которые положили головы. И в моем тоже. И, быва и бывает, что не одна. Так давайте ради памяти, ради памяти нашим предкам пойдем другим путем. Пойдем, убрав образ врага, чтобы никогда не было на земле войны. Поздравляю вас с этим праздником памяти, святой памяти всех тех, кто убрал с земли фашизм. Но нацизм еще существует. Поэтому есть и проблемы.